Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я всегда продолжаю с вами Сегодня на обзоре у меня майнер по крипто монете Шиба, называется Шиба Про, зашла я в него вчера. Значит, здесь нам при регистрации дается бонус 1 ДХС и можно начинать майнить вложений здесь вопрос ответа переведем на русский так вы просто регистрируете свой шиба адрес или bеб20 шиба или просто шиба и сразу начинаем добычу сколько времени чтобы вывести шибу так осуществляется автоматически и без комиссии. Так, партнерская программа. Так, какого прибыль я получу за 10 дней? По 20% прибыли за 10 дней. Ну и все. Дней онлайн один день работает. Всего пользователей. Общий депозит, общая сумма вывода. Ну и здесь последние транзакции у нас идет по депозитам. Вот это вот минимальный депозит сюда 10 ГХС это 10 тысяч криптомонет ШИБА и последние выплаты значит давайте мы... я авторизуюсь начать сюда адрес ШИБА надо. сейчас ребятки я вставлю этот адрес свой ШИБА и после продолжим. это и авторизация и регистрация просто вставляем адрес и кликать начать манить. И у меня вот такое количество шибов. 3853. У вас же будет здесь один ГХС. Контакт не открыла. Сейчас я вам покажу. Мой скрин сделан. Так как я сейчас в кабинете это сделать не смогу. Вот он у меня, мой скрин. Значит, не знаю, видно на видео или нет. У вас будет 1 ГХС. Вот у меня началась эта майница. Далее. И за один день здесь вот в первой графе. Смотрите, вот здесь, вот, вот в этой графе. У меня идет, так как я сюда депонировала, купила 10 ГХС. У меня уже идет как бы количество монет. В день, два дня, 3 четыре и так до 10 дней. Моя прибыль. Так, далее. У вас же здесь будет прибыль. Вот это за один день 120 криптомонет. Шиба. За два дня 240 монет. Это уже минималка на вывод. Так что можно как бы, начать зарабатывать абсолютно без вложений. За два дня набирается минималка и ставите на вывод. Удастся вывести. Хорошо, не удастся. Вы ничего не потеряете. Так. Зашла. Вот И вот здесь. А здесь как бы это куркулятор. Прибыли. Вот 10 монет, если. И как бы здесь показано. Вот это вот я. 10 тысяч я закинула. Значит, адрес я брала с биржи бинанс у меня как видим все по нулям потому что все что у меня было я все туда закинула я что сделала кликнула вот и взяла адрес и что выбрала сеть вот у меня шиба и я выбрала сеть от bp20 вот это как там написано я вот скопировала вот этот адрес кликнула ну и регистрация, авторизация. Так, значит, что теперь здесь от меня 3855 монет. Я также хочу сейчас поставить все на вывод. Значит, текущая стоимость у меня всего пять репералов и 10 ГХС я купила и один дают при регистрации, того у меня 10, ой, 11 ГХС в работе. Далее, история аккаунта. Значит, здесь что? Вы купили 10 ГХС, вы получили комиссию. Ага, и вот мне дали комиссию. Кто-то у меня вложился. Далее, здесь депозиты отображается То, что я купила в работе. Снятие средств у меня еще по нулям. Здесь вкладочка рефералы. Находится партнерская Ссылочка. Далее что? Часто задаваемые вопросы, новости, центр поддержки. Значит, здесь кликаем депозит. Здесь биот минимум 10 ГХС. Я прописала 10 ГХС. Купить сейчас. Ну и там дали адрес, куда нужно это все перевести. И вкладочка «Вывод». Хоть они и написали здесь то, что «Вывод» мгновенный не знаю если сразу не придет я выложу скриншот вконтакте или у себя в телеграм канале вот сюда я выложу также я сюда ссылочку вчера закинула значит минимум 240 монет на вывод как я сказала за два дня наберется Сейчас я прописываю сумму три восемь надо поставить оригинал так, 3, 8, 5, 3. 3, 8, 5, 3. Вывожу в первый раз. Надо ставить точки, не надо. Поставлю 0, пусть так. И выводим. Что мне сейчас напишут? Загорелось, видим, зелененьким. Переводим на русский. Что мне здесь оплачено? И, смотри, ваш запрос на вывод обрабатывается. Скоро вы получите его на свой кошелек. Вот. Так, мне надо вот это скопировать название. Вот. И мне, по идее, должно с Бенас письмо. Письмо. Ну, буду ждать. Потому как... Так, Fiat Spot. Баланс у меня весь по нулям. Я думаю, без вложений можно попробовать. Выбирайте и пробуйте выводить. Еще у меня еще пока по нулям. То, что я вам и говорила. Это вот я вчера вот, господи Боже, мой, так. И вот я вчера выводила вот такое количество, что у меня было, я все туда отправила. Но я не буду ждать уже, вот, когда мне придет эти монеты, потому что это подтверждение сети. Вот можно. Ой, И пока нет у меня еще ничего. Ну, я сказала, я не буду уже писать. Зайдете ко мне в Контакт, посмотрите. Я это все опубликую. Ну, или же... Также я обязательно выложу, естественно. У тебя вот здесь... В группе Телеграм. Нет, еще ничего. Кто-то есть. Не знаю, ребятки. Ага, Бинан, смотрите, вот пока понял и монеты мои пришли. Значит, смотрите. 3853 шива. Перевести на русский. Все в режиме онлайн. Ваш депозит в размере 3853 ошиб. теперь доступен в вашей четной записи Binance. Так, переходим на Binance. Сейчас это скопируем. Так, в этом случае обновить страничку надо. Ну, почти инстантом, как я сказала, но ну, это криптовалюта и понятно, что это утверждение и нужно немножечко времени. Вставляю сюда в поисковик шиба и вот 3853 монеты прибыла и также вот здесь у меня вот оно одна минута назад депозит все монеты пришли Почти инстантно. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.